Вам нужно сделать срочный звонок, но надоедливая батарейка телефона снова разрядилась. Телефон постоянно надоедливо выпадает из рук. Представляем вам ультрафон Супер. Мега Ультимейт 2. Благодаря тому, что теперь там все супер, вы забудете про надоедливые разрядки. Надоедливые выпадания и проблемы, которые... Так уже надоели. Никаких больше надоедливых проводов, порядком надоевших пауэрбэнков и надоедливости. Извините, сейчас мы посмотрим самую тупую, уже настоящую ТВ-шоп рекламу и поугараем. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Хотите создать неповторимую атмосферу в вашем доме, наполните его волшебным светом. Представляем вам проектор Страна Чудес. Мне показалось! Или он с кем-то поспорил, что он скажет Страна чудес как идиот. Хочу в этом убедиться. Страна чудес. Представляем вам проектор Страна чудес. Он наполнит вашу комнату волшебным светом. Страна чудес! Он будет лучшим помощником, если вы не можете страна чудес, если вы тусите с пацанами. Страна чудес. Удивительный световой прибор, который создаст лазерное шоу прямо в вашей комнате. Включите прибор, и 500 встроенных лазерных лучей мгновенно заполнит все пространство удивительными 3D-лучами. 3D-лучами! Образит своими огнями любой интерьер, создаст романтический настрой. Да будь я девушка, я бы в жизни не дал чуваку, который такую штуку включил. Я просто себе представляю. Он такой, давай зайдем, у меня красивая квартира. И ты заходишь, реально, красивая квартира. Смотришь, винчик, вроде ничего такой стоит. Все симпатично и сервировано. И он такой, и последний штрих включает, и, и я такая просто «Где там моя шубка была?» «Все будут очарованы неповторимой красотой лазерного шоу» А ваша окошко нахер сойдет с ума «А в комплект также входит штатив и кронштейн, с помощью которых вы установите проектор в любом удобном...» Он еще выглядит так <связывая> по-ублюдски, как строительный прожектор, что с тобой не так? «Страна чудес имеет два встроенных режима работы статичный и режим мерцающих огней» <связывая> Если «Страна чудес» Выглядит так, то я не знаю, что такое чудеса. Используйте его вместо ночника в спальне. Он поможет вам раз. Он поможет вам свибрировать с кровати за счет вашей эпилепсии. Атмосферная пена, которая пойдет из вашего рта. Просто страна чундис. Используйте динамичный режим смены эффектов на веселой вечеринке. О, что там веселая вечеринка? Тут, блин, дети все бросают воображаемые. Страна чудес. Будет весело. Я, короче, расскажу историю. Мы с Сашей когда то пошли на детскую карусель, и когда мы выходили, там мама спросила у дочки, как ей, понравилось или нет. И дочка сказала, это было просто весело. Составай свой собственный трек вместе с друзьями. Три Агрутрика. Крутые. Скажи высокие горки или мосты. Стань архитектором своей собственной уникальной трассы. Просто невероятная гонка. Гонка это когда две машины соревнуются одновременно. Кто раньше финиширует, то и побеждает. Тут одна мона дорога. Круто! Круто! Я надеюсь, вы так смотрите мои видео. Я говорю, Рома, я с вами будет. Я не, я, не, я не, Погнали и вы такие. Круто! Ладно, погнали дальше. Так, немножко алды здесь. Теперь вы можете стать в 4 раза моднее. Четыре! 4... Девушка, скажите, да, да, знаю, бутик-бутик. А во сколько раз моднее я стану, приобретая ваши вещи? В два. Нам нужно такси цвета Бордо. Трансформируемыми солнечными очками, созданными по самой современной технологии. По самой? То есть существует такая второстепенно-современная. То есть она как бы в гонке, помню, да? Гонке современности. И она типа нас на Это самое. Для мира моды, стиля и внешнего вида не имеет никакого значения, кто вы и где находитесь. Если вы в четыре раза важнее окружающие... Только будьте готовы, что вас могут выгнать из помещения за то, то, что вы слишком модны это самое восхитительное изобретение в мире. Мод из тех, что я носила. Что у тебя красивое жемчужное ожерелье, и ты хвалишь очки с четырьмя одинаковыми велосипедными линзами, в которых люди выглядят как дауны. О, Виталик! Виталик! Представительность это все Представительность это все Я стою в майке на фоне волейбольной сетки Возможно даже в 4 раза представительнее, чем вы Но кому он весь этот ролик 13 минут реклама Мохави Внимание, вопрос Они же наверняка знали, на что они тратят эти ресурсы То есть очень много людей реально это приобретали Это 2000 год Он, он был просто всплеском моды и представительности Я сейчас понимаю, что я не помню 2000 год вообще. Я помню как я был в школе, дома, выходил на улицу, там все просто в мухаве, все такие представительные, сумка модные. Те, кто хоть раз в жизни варили макароны, знают, что слить из них горячую воду и не обжечься, практически невозможно. Сыгнуть <плодисменты> яйцо из кастрюли и донести до холодной воды получается не всегда. Кухонной утвари копилось так много, что ее уже некуда девать. У вас на кухне все вообще полная жопа, судя по всему. Забудьте, есть вот это херовина. Волшебная корзина превращается в дуршлаг, многофункциональную корзинку, фритюрницу. Летние шорты. Вы больше не будете сливать воду. Выкладывайте макароны сразу в тарелку. Варите яйца в корзине и без проблем погружайте их в холодную воду. Невероятно просто и удобно. Не, ну блин, базар. Тут, тут базар, реально. Вроде бы, как такая вещь по-своему практичная. Кстати, хочу напомнить, что у меня в комментариях действует офигенная движуха. Я... После того, как выпущу видео, через какое-то время выбираю один рандомный комментарий и рисую портрет автора этого комментария. Поэтому, чем больше комментов ты напишешь, тем больше шансов у тебя быть нарисованным в моем гениальном стиле. Вот такие правила, поэтому мы можем продолжать. Приобретите чудо-стакан «Съел запил». Съел запил. Чудо стакан с трубочкой настолько креативно, что с ним вы можете наслаждаться любимыми напитками и закусывать их любимыми лакомствами, удерживая все в одной руке. Мне нравится просто артистизм и пластика этого актера. Сейчас я! Свой любимый креативный стакан, как возьму сейчас. Ну, сейчас я как посмотрю этот телевизионный ящик. Засыпьте лакомство, вставьте соломинку и наслаждайтесь процессором. На рабочем месте в офисе, в поездках, во время активного отдыха в парке. Что это за люди, которым постоянно нужно кушать во время активного отдыха, серьезно? Когда катаетесь на роликах, постоянно нуждаетесь в том, чтобы. Подкрепиться? Mm -hmm. Съел, запил. Пока выскользнуть из ваших рук, и кроме того... Ой, вот этот мой... Съесть. Я хочу просто пожать руку этому актеру, просто... Еее, yeah, футбол! Чтобы главное еще на диване удержаться с этим экспрессионом, елки-палки. Ослепление солнцем или фарами встречных машин. Плохой обзор в непогоду, утомляемость глаз. Как в машины не посмотрю, все люди вот так вот ездят. Очки антиблик разработаны специально для управления автомобилем в условиях плохой видимости. Вот прям он наделать очки и всю поездку собака едет и такой, он -э лучше стало, но это все. Можно с удовольствием поработать на дачном участке. <связать> О, дачка, ух, всем дачный привет. Получить тепловой удар. <связать> Мы предлагаем вам идеальное решение. Новинка на российском рынке. Но давно проверенное решение в арабских странах. Отлаждающая повязка прохлада подойдет и мужчинам и женщинам. Уникальный дизайн позволяет использовать... За лицо человека, который только вытерся этой прохлада повязкой. Подойдет и мужчинам и женщинам. Не успели побриться перед свиданием? Вы, конечно, можете воспользоваться пеной и станком. Как обычная ситуация, когда ты убираешь букет, который ты принес девушке, а там еще пенка и бритва. Средства для мужчин, которые всегда хотят выглядеть презентабельно и держать ситуацию под контролем. Обычные электробритвы громоздкие, неудобные и занимают много места. Мини-бритва стальная пуля. Чтобы вы понимали, у актеров, которые играют вот эти роли, у них особенная своя школа актерского мастерства, называется школа эксп эспрессионов и отпружинивания. Ты сел на диван посмотреть турбостакан, ты делаешь так... Ты смотришь на свою стальную пулю бритву, и ты такой... Вот это, конечно, бритва! Теперь намного удобнее держать ее за букетом цветов! Если чистка лобового стекла мучительно, если вам трудно дотянуться до него, то приобретите Виншилд Вандер. Тупо миллениалы изобрели швабру. Виншилд это две насадки из микрофибры, ручка-удлинитель. Понятно, швабра, да, прикольно, чуваки, молодцы. Без чего не может обойтись женщина? Без макияжа, без маникюра, без украшений, без лампы Камура. Какой выстрел сексизма в мое феминистическое сердце. Без чего не может обойтись Тупая телка! Без кухни, без мужицких денег, без помощи. Без лампы Камура. Я правильно понимаю? Она стоит 199 тысяч рублей. Что? Короче, суть ясна. Это было ужасно, но все равно мне было очень весело. Надеюсь, вам тоже. Поэтому с праздниками вас! Поздравляю, обнимаю, спасибо вам, что вы меня смотрите. Скиньте это видео кому-то еще. Напишите ему субтитры, чтобы его могли смотреть люди с проблемами слуха. Пока!